Всем привет, мои дорогие друзья! Это опять на канале я, Елена Ермакова. Хочу вам сегодня рассказать о наших любимцах. Вот одна из них сидит, зовут ее Буся. Это девочка, которую выбросили люди. Ей было, мы думаем, что ей было 6 месяцев, а может быть ей было и полтора года, мы этого не знаем. Одно, что вот она очень похожая на лесу, она хитрая, как леса. Она не любит слушаться. Буся, о тебе говорю. Вот. Она прекрасно знает свое имя. Люди нехорошие выбили ей зубки. Там чуть-чуть искривлена челюсть. Вот. После этого она живет у нас. Но свой характер показывает. Хитрый свой характер. Если что-то захочет, она обязательно сделает. Но... Самая главная ее особенность, это того, что она очень большая трусиха. И по этой собачке мы всегда узнаем, будет дождь или нет. Дождь она слышит, слышит буквально за три дня. Не надо никакого гидрометцентра. Вот сейчас она забралась в нашу спальню. Это та собака, которая живет у нас не в доме. У нее есть свой домик. Вот... Дом, когда открываем, она забирается, забралась. И, пожалуйста, вот возле нашей кровати она улеглась. Есть здесь спокойней и безопасней. Она очень боится грозы. По всей видимости, так как люди, которые чувствуют э, перепад э, давления вот этого атмосферного, наверное, по всей видимости, и она точно так же. Э, люди, которые, наверное... Страдают гипертоники Они чувствуют эту грозу Но наша Буся ее чувствует буквально За трое суток Буся, идем Идем И выгнать ее невозможно невозможно. Она просится Но она очень не любит купаться Поэтому мы ее в дом не пускаем Эта девушка, как и кот, боится воды И вот видите, как, как она переживает А дождь, по всей видимости Два дня назад дождь шел в Киевской области то есть, сейчас мы видим только тучки. Возможно, дождь у нас будет завтра. Это вот такой вот у нас гидрометцентр. Буська, выходим. И вытащить невозможно. Придется брать только на руки. Вот такой вот есть чудесный у нас экземпляр. Буся, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. Ко мне, Буся, не прячься. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. Ко мне, солнышко, выходим, выходим, выходим, давай, давай, давай, давай, давай, идем, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Друзья мои, любите животных, любите всех, кто рядом возле вас, они самые беззащитные, поэтому никогда не выбрасывайте их на улицу, они прелестные, смотрите, как она смотрит и просит, чтобы я ее все-таки... Отсюда не выгоняла. Да, Бусенька? Обычно она никогда не позирует на камеру. А сегодня ее спокойно можно снять. Потому что она очень боится грозы. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Пусть будет у вас и ваших близких все хорошо. И с вашими любимцами тоже. Всем хорошего дня.